Следите за новинками инвестирования в интернете и рекомендуйте перед тем, как инвестировать в той или иной проект, прочитать правила инвестирования. Сегодня у меня на обзоре новый проект, называется он USD. Этот проект от администрации KK Лайк, like, который работает уже 6 дней и платит. Завтра я получу здесь седьмую выплату. Тем самым, кто зашел со мной здесь на старте, мы все здесь окупим свои вложения. И на восьмой день здесь уже наступит у нас чистая прибыль. Вот сегодня вышел от этого же админа новый проект, который я уже разместил в своем телеграм-канале. Кто услышал, он уже прошел регистрацию и начинает зарабатывать вместе со мной. Я вам сейчас на видео покажу, как здесь пройти регистрацию, как приобрести здесь VIP и... Расскажу более подробно о данном проекте. Чтобы пройти регистрацию, переходим по ссылке в описании. Попадаем на страницу регистрации. В первом поле прописываем вашу электронную почту. Второе поле прописываем пароль. Третье поле подтверждаем пароль. Четвертое поле придумываем пароль для вывода денег. Я всегда придумываю 6 цифр. Далее нажимаем «Войти сейчас». Если у вас есть телеграм, можете телеграмм прописать. И нажимаем «Войти сейчас», «Зарегистрироваться». Попадаем вот в такой вот кабинет. Кто работает в данных проектах, тот уже знает, как здесь работать. Кто не знает, я вам сейчас покажу. Первое. Чтобы здесь зарабатывать, вам нужно прописать свой кошелек для вывода денег. Это первое, что я всегда делаю. Я захожу, прописываю кошелек. Ну, на видео я вам сейчас покажу, как это делать. Нажимаем вот «Добавить способ вывода». Здесь у нас подсвечивается USDT-TRC20. Берем свой кошелек. Вставляем его сюда. И здесь пишем тот пароль, который мы придумывали при регистрации для вывода денег. И нажимаем кнопочку представить. на. Итак, вот мы кошелек свой добавили. Теперь мы можем здесь ознакомиться, какие здесь есть VIP-планы. И приобрести себе тот VIP, который мы хотим. У меня вот видим vip 2 приобретен. Более подробно я вот оставлю на своем сайте. Также я вот более подробную информацию опубликовал уже в телеграм-канале. Бонус нам дают 55 USDT за регистрацию. Минимальное пополнение здесь 15 долларов. И когда мы пополним на 15 долларов, мы будем ежедневно здесь зарабатывать 1.88. Если мы сейчас посчитаем, 15 разделим на 1.88. Окупаемость получается на восьмой день. Восьмую выплату мы получаем. И мы отбили вот эти вот 15 долларов. Если вы хотите приобрести VIP номер 2. Вам нужно сделать пополнение на 35 долларов. И ежедневно вы здесь будете зарабатывать 3,5 доллара. Если мы разделим 35 на и 3,5. Получаем 10 дней окупаемости. Немножко больше. И так само, вот VIP 3, 135 долларов стоят, будем зарабатывать 14,2. VIP 4, 555 долларов, заработок ежедневный 91 доллар. Партнерская программа, здесь 3 уровня, 10%, 2% и 1%. Вот здесь есть телеграм-канал и ссылка на регистрацию, также они... Сегодня опубликовали новость в своем телеграм-канале. Вот эта новость, я ее перевел в переводчики. Мы отправили приложение SunMal в Google Play и Apple Store. Приложение будет доступно для скачивания в Google Play и Apple Store в течение 10 дней. Будет доступно в Google Play, в течение 40 дней в Apple Store. Вот такую информацию они опубликовали, насколько будет правда-неправда, время покажет. Итак, чтобы здесь дальше начать зарабатывать, переходим на главную страницу, нажимаем на VIP2 и выполняем задание. Нажимаем по любой картинке и нажимаем представить на рассмотрение. Итак, все успешно, еще раз выполняем, еще переходим по картинке, нажимаем. Итак, пока наши задачи не закончатся. Итак, видим, я уже не могу выполнять задачи. Я выполнил 5, 5 задач. И ежедневно нам нужно будет сюда заходить и выполнять 5 задач. Когда мы все это сделали, мы можем пойти на, в мой кабинет и нажать кнопочку «Отзывать». На балансе видим именно вот 3,5 доллара. Прописываем ту сумму, которая у вас на балансе. Далее, платежный пароль, который мы придумывали при регистрации. Это пароль для вывода денег. И ваш кошелек. Вот нажимаем сюда. Здесь у вас кошелек, который вы добавили. И нажимаем представить на рассмотрение. Вот моя выплата. 3,5 доллара. Сейчас перейду на биржу Binance обновим страничку и вот она выплата в течение от 1 до 5 минут выплата всегда поступает на кошелек данный проект он платит сколько он будет работать покажет практика если вам такая тема интересна все полезные ссылки будут в описании всем вам желаю хорошего дня и всем пока